Урок 5. Последний. Кантерова теория множеств. Все, что было до Кантора, и все, что было после Кантера, это просто реально разные миры. Сам Кантор говорил, что он не понимает ничего в своем собственном доказательстве. Это вообще, так сказать, иллюстрация... К тому, насколько математика, она как бы, вот, она, вот это сознание наше, она расширяет до бесконечности сразу. Ну, собственно, речь пойдет о бесконечностях. Но прежде, чем мы о них будем говорить, я приведу два странных утверждения. Первое такое. Критянин, критянин какой-нибудь там Доксиадис, заявил, все критяне всегда лгут. Может ли это утверждение быть верным? Ну, если бы оно было верным, значит, любой кретянин в любой момент, что бы он ни говорил, он бы врал. Но тем самым этот конкретный доксиадис в этот момент должен был соврать. То есть, если бы он сделал верное утверждение, то тогда он, это же утверждение было бы у него неверным. Понятно, да? То есть, как бы, мы приходим просто к противоречию с тем, что он сделал верное утверждение. Поэтому утверждение, сделанное кретянином Доксиадисом, что все кретяне все лг лгут, является автоматически неверным. Вот пока вы об этом думаете, я приведу еще одно утверждение. Такое. Бородобрей города Санкт-Петербург бреет всех, кто не умеет бриться сам. Вопрос, бреет ли он себя? Если он не умеет бриться сам, то он должен, по идее, себя брить. Но Тогда получается, как это? Он не умеет бриться сам, и он себя бреет, а уже оксюмарон, да? Это не может быть. Он не может себя брить, не умея брить. Бриться сам, да? Хорошо. А если он э, себя не бреет, э, тогда что? Что тогда, верно? Ну, думайте. А мы, значит, делаем следующее. Мы рассматриваем... Множество натуральных чисел. Ну, давайте его начинать с единицы, хотя, конечно, можно и с нуля. И сейчас мы обнаружим, что в множестве целых чисел ровно столько же чисел, сколько натуральных. Как это, спросите вы, что за бред? Когда в целых числах есть... Все отрицательные, да да да да минус 3, минус 2, минус 1, 0, а дальше пошли все натуральные, да, то есть целые числа явным образом являются расширением натуральных, а я утверждаю, что в них одинаковое число элементов. Так вот, дорогие друзья, есть такая игра. Игра заключается в том, что если между двумя множествами какими-то установлено взаимно однозначное соответствие, то есть биекция, если существует биекция из множества а в множество b. Биекция вот так иногда обозначает, потому что, ну, как бы, потому что это означает, что φ в минус первый существует отсюда сюда. Вот. Видите, какой э -э, полиндромчик, да? Если существует φ из а в b, которая из биекции, и φ в минус первый является обратной к ней, то мы говорим, что в них одинаковое число элементов. Но это довольно естественно. Если вы завели а, школьников в класс, посадили их на стулья, а, и выяснилось, что некоторые стулья свободные, а школьники все сидят на стульях по одному, то школьников как бы меньше, да, чем стульев? Если вы завели школьников в класс и рассадили их по стульям, ну а как бы некоторые остались стоять и стульев не хватило, то мы говорим, что школьников больше, чем стульев. А если вот ровно все, в точности, все школьники сели на все стулья, все стулья заняты, школьников нет, мы говорим, что школьников столько же, сколько стульев, и можно как бы это просто объяснить так, что мы взаимно однозначное соответствие да, установили. Вообще количество это и есть формализация того, что как бы, между множеством начального ряда натуральных чисел и данным есть взаимно соответствие. Мы пересчитали элементы какого-то множества с помощью какого-то начального отрезка натуральных. Ну и вот математик перешагивает через бесконечность в этом месте и говорит бесконечное множество тоже можно попробовать друг с другом поставить взаимно однозначное соответствие. Отель Гильберта Бесконечное количество математиков Сели в, значит, приехали на конференцию. Бесконечное количество математиков. Кстати, супер утверждение, которое вчера пошел в интернете имеет глубоко математическую структуру. Конференция, посвященная коронавирусу, отменилась из-за коронавируса. Я, когда это увидел, я покатился со, со смеху. Это, конечно, типичный случай, так сказать, вот такой вот просто математика ворвалась в нашу жизнь через это утверждение. Короче, поселились бесконечное количество ученых по э, номерам бесконечного в ту сторону отеля «Гильберта». И вдруг приехал еще один ученый, сам Гильберт, и говорит «Эй, братва, потеснитесь!» «Куда мы потеснимся?» «Так ты давай отсюда, вот сюда!» И дал ему пинка. Гильберт такой был, жесткий дядька. Дал пинка. Тот пришел к этому и говорит, ты, э, э, ты вот тут все покрутости, да, ну Гильберт самый крутой. Остальные покрутости. крутости, ну вот ты менее крутой, чем я, иди отсюда. Тот пошел, выгнал этого. Ну и, короче, как в сказке там про то, как кто-то поддал собачку, собачка гуся. А, а гу гусь никого не поддал, ему было жалко кого-то поддавать. Но вот здесь до бесконечности они друг друга поддают. Ну и вот, пожалуйста, получилось, что мы... Для Гильберта место нашли. То есть мы переселили их всех строго на единицу вправо, и от этого ничего не изменилось. да, То есть все занимают все клетки. И Гильберта место опростали тут местечко. Ну и вот, собственно, по этой же схеме мы сейчас установим соответствие между n и z. А именно, мне нужно перечислить вот эти вот все числа с помощью номеров n. Ну я что делаю? Это будет первый, это второй, это третий, это четвертый. Это пятый, ну, там можно даже формулу написать, что φ от, а, φ от n равно, а, значит, 2n, 2n, ну-ка посмотрим, какие у меня, у меня а, значит, первый элемент это ноль, да, а, первый элемент это ноль, а, мне нужно делить наоборот на 2, да? Ну, n-1 n тогда наоборот, n-1, вот скажем, n-1 пополам, да? Со знаком плюс мы берем n-1 минус пополам. Вот, единица переходит в 0, да? Тройка переходит в единицу, пятерка переходит в тройку, да? Так, это если n нечетная. Ну, а, соответственно, n пополам со знаком минус, если n четная. Вот вам, пожалуйста, Прекрасное отображение, строго описанное по законам. Каждому натуральному числу соответствует одно и только одно целое. Все целые перечислены, разным натуральным соответствуют разные целые. Да? Идем подряд. Да? Нечетные переходят в положительную часть, э, неотрицательную часть целых чисел. Четные в... туда налево идут. Взаимно однозначное соответствие. Упражнение написать формулу обратного отображения. Тоже вот так вот, как бы через случаи как-то. Да, тут, наверное, начинается раздумье, да? А как же рациональные это числа? Ну, рациональные числа, оказывается, тоже существует взаимнооднозначное отображение между рациональными и натуральными. Вот. И в обратную сторону, с минус 1 тоже существует. Вот. Ну что, как мы это сделаем? Ну, сделаем это так. Давайте рациональные числа все поместим... Ну, можно между положительными и отрицательными по той же схеме можно потом свернуть. В общем, разместим э, все положительные и рациональные числа вот в эту четверть. Э, следующим образом. Каждому числу m разделить на n будем ставить соответствие точечку с, с целыми координатами m и n. То есть m разделить на n ставится в соответствие вот такая вот точка. Но... Вы меня спросите, а как же если 2m делить на 2n, там же еще одна точка, да, будет еще одна. То есть получается, что одно и то же рациональное число многими разными точками задается. Да, многими, но давайте возьмем самое ближайшее к нулю. То есть для каждого рационального числа берем несократимую дробь прямо разделить на n и ищем соответствующую точку. Тогда будет в точности соответствие между некоторым количеством точек на сетке, да, на сетке, целочисленной сетке, и множество рациональных чисел. То есть мы, соответственно, теперь видим рациональные числа как под множество узлов целочисленной сетки положительного квадранта. Ну а теперь вообще как бы расплюнуть все их перечислить. То есть это первое, это второе, это третье вот таким бустрофедончиком. четвертое, пятое, шестое, седьмое вот так. Берем и все перечисляем, все по очереди, чтобы собрать урожай, состоящий только из всех рациональных чисел, мы просто перечисляем не все подряд точки, а только те точки в этом бустер-фидончике, которые который обозначают рациональные числа. Ну вот так, идем, идем, идем. Первое попалось, о, номер один будешь, номер два будешь, номер три. Так как разные точки соответствуют всегда разным рациональным числам, то у нас получилось аккуратное перечисление всех рациональных чисел. Вы не представляете себе, насколько далекие последствия математически у этого результата. Ведь на самом деле это означает, что на вещественной прямой рациональные числа, они же, ну, они всюду, да, всюду, это называется всюду плотны, они всюду встречаются, там, если ты шагаешь шагом по одну миллионную, то у тебя в районе каждой точки, там, в окрестности меньше, чем одна миллионная, попадает какая-то миллионная доля, там, какого-то целого числа. Поэтому рациональные числа, они как бы вот, вот всюду вообще, куда ни плюнь, там огромное количество вокруг рациональных чисел. Ну и вот оказывается, что мы все их можем перечислить, все до одного. И последствия просто неимоверные. В частности, это из-за этого следует, что рациональные числа имеют так называемую меру ноль, или иными словами встречаются бесконечно редко среди всех вообще чисел напрямую. А почему я так сказал? А потому что... Опа! Проблема! Все числа... НЕРАВНОМОЩНЫЕ натуральным равномощные натуральным и вот это так сказать если шок был первый шок для нормального человека что целых чисел столько же сколько э, натуральных следующий шок что даже дробей столько же но он уже как бы воспринимается как следствие этого шока. И дальше голова пытается ну, сказать, что, ну, наверное, вообще тогда всех их одинаково. Но если бесконечное множество, то оно одинаковое. да? Э, неважно, сколько в нем элементов. Любое бесконечное множество, оно, наверное, может быть перечислено. Так вот, нет. Нельзя перечислить все вещественные числа. Это немножко сложнее. И в нашем начальном курсе а, это утверждение доказано не будет. Но я докажу утверждение из которого данные может быть выведены не очень сложно, а именно я докажу теорему Кантора, наверное самая перевернувшая математический мир теорема вообще. Теорема Кантора звучит так: никакое множество не является равномощным, ну то есть э, не может быть установлено взаимнооднозначное соответствие с никакого множества с его множеством подмножеств всех. Вот, вот такое утверждение. Сейчас я его сформулирую абсолютно строго и докажу. Все, мы готовы к подвигу. Теорема Кантера. Пусть А какое угодно множество. Конечное, бесконечное, неважно. Любое множество. Тогда множество 2 в степени а, ну, это нужно объяснить, да, что это означает. Э, то есть множество всех p, лежащих в а. То есть всех подмножеств множества а. Мы перечисляем все подряд. Пустое подмножество. Потом все одноэлементные, не перечисляем, а просто говорим, что есть, да, в нем, внутри этого 2 в степени а. Все там, двухэлементные, все бесконечные разного рода там. Короче, любое, да, лю любой признак, который выделяет подмножество. Да? Вот подмножество под — это как бы какой-то признак. Там, например, четные числа это что такое? Это просто подмножество 2, 4, 6 и так далее в натуральных числах. Простые числа, да, это тоже подмножество натуральных чисел соответствующего вида. Так вот, утверждение стоит в том, что множество 2 в степени а не равно мощно а равно Равномощно, это как раз означает, что в нем такое же количество элементов. Иными словами, что существует взаимно соответствие между ними отображение функции, да, функции из А в 2 в степени А. Функция отображения все синонимы. Отображение из А в 2 в степени А, которое каждому элементу а ставит соответствие какое-то подмножество здесь, разным элементам ставит соответствие разные подмножества. И для любого подмножества есть элемент, который ему соответствует, да, вот при этом функциональном соответствии. Итак, теорема Кантера утверждает, что если а любое вообще множество, тогда вот это множество не равномощно а, то есть не существует такого φ из а в 2 в степени а, для которого, соответственно, существует π минус 1. Вот не существует вот этой конструкции, не существует вот этой вот конструкции двусторонней. Доказательства от противного, естественно. От противного. Пусть есть такое. Пусть есть. Фи, и φ в минус первый связаны этим соотношением. То есть фи каждому элементу множества ставит в соответствие какое-то подмножество. Разным элементам ставят разные. А φ в минус первый соответственно, как, показывает, что любому подмножеству при этом отображении какой-то элемент здесь соответствует то есть подмножество а здесь элементы так вот пусть такое отображение есть тогда повторюсь еще раз на всякий случай да что это означает это значит что какой бы элемент здесь не взять ему соответствует какое-то подмножество и какое бы подмножество здесь не взять какой-то элемент соответствовал именно ему и это именно взаимно однозначно то есть разным разное Тогда, если такое отображение на самом деле есть, тогда рассмотрим подмножество B внутри A, а, которое задано следующим признаком. Подмножество B, состоящее из каких? Состоящее из таких B что b не принадлежит φ от b. b не принадлежит φ от b. То есть, иными словами, мы рассматриваем один за другим все элементы множества. Ну, просто берем произвольный элемент из множества. Ему должно соответствовать подмножество. Ну, и, естественно, можно спросить, содержит это подмножество вот этот вот свой да, элемент, которым оно названо. Или не содержит. В принципе, может содержать, может нет. Почему? Тут нет никаких условий, что каждый элемент переходит в то подножие, которое его содержит. Вовсе нет. Иначе бы пустое множество, например, ну, как бы ни, ничему бы не соответствовало. Да? Ну вот, смотрите, например, пустое, да, множество, пустое множество, оно же тоже каким-то элементом названо. Вот этот элемент он уже очевидно ему не принадлежит, значит он принадлежит B, да? То есть тот элемент из А, которому соответствует пустое множество, он принадлежит подмножеству B. Ну а какие-то могут не принадлежать. Если, например, мы натураль... с натуральными числами этот фокус проворачивали, то, соответственно, натуральным числам должны соответствовать подмножества натуральных чисел. И если, например, номер подмножества всех простых чисел оказался равен 13, то это конкретное число 13 принадлежит своему подмножеству, потому что 13 — это простое число, да? Оно лежит во множестве φ от а, да? φ от 13 — это все простые числа, но 13 тоже простое. То есть бывает и так, и так. Ну, вообще говоря, да? Вообще мы доказываем-то вообще, что всего этого не бывает. Но я имею в виду, что априори может быть два варианта. Хорошо, рассмотрим. Далее. Существует D, Такое, что φ от d равно b. Ну, в самом деле, любому подмножеству соответствует какой-то элемент. Да? Он, как, каждое подмножество помечено каким-то элементом. Есть φ в минус первый. есть d это φ в минус первый от этого b. Да? То есть тот элемент, который как раз соответствует этому подмножеству, состоящему из таких b, что они не принадлежат φ от b. Вопрос. d принадлежит... d, вот этот вот элемент D, он принадлежит B или не принадлежит B? Понятно, что возможно только один из двух вариантов. Либо D принадлежит этому своему подмножству B, либо D ему не принадлежит. Третьего, ну, не дано, да? Либо ты, либо ты там, либо ты не там. Но смотрите, если D принадлежит B, да? если D, если D, если D A, принадлежит B, то это означает, что D а, он как бы не удовлетворяет вот этому признаку да, неверно про него, что он, что он не принадлежит своему собственному подножству. Да? То есть d принадлежит b, значит d принадлежит фио D. Но тогда неверно, что D не принадлежит фиа D, а значит d не входит в множество всех, которые этим признаком определяются. Значит, если d, не, если d принадлежит B, то из этого следует, что D не принадлежит B. Боже, что за бред! Но это совершенно логически строго выведено, да? Если d принадлежит b, значит это неверно и d не принадлежит b. А если d не принадлежит b, тогда он отлично устраивает, значит, но чтобы b, потому что b состоит как раз из таких элементов, которые не принадлежат своему. Значит, если d не принадлежит b, то d подходит под определение, но чтобы, поэтому d принадлежит b. Мы привели к противоречию оба случая: d принадлежит b и d не принадлежит b. Тем самым мы, в принципе, провели к противоречию то, что можно было всю эту конструкцию строить. А всю эту конструкцию строить можно было в том случае, если существует такое взаимнозначное соответствие. А значит, его не существует. Всю оставшуюся жизнь вы должны осознавать эту потрясающую теорему. Кантор вот утверждал, что он ее не понимает. Дерзайте, попробуйте вместо него ее понять. На этом принципы математического мышления завершаются.